И сегодня мы будем обозревать еще один прекрасный образец домашнего лазертага, который называется Recoil. И если вы готовы, тогда go! Lazy Tsar! Этот замечательный лазертак нам неоднократно в комментариях рекомендовали Но его достаточно сложно найти на территории Российской Федерации Потому что у нас он не продается, его можно купить на eBay, на Амазоне Но оттуда напрямую сюда его не доставляют После нашей поездки в Америку мы купили себе две коробочки Recoil'а Название, как какая-то нефтяная компания в России. Но это лазертак, это домашний лазертак. И поэтому теперь у нас появилась замечательная возможность снять обзор на эту чудесную игрушку. И начнем мы, как обычно, с упаковки. Упаковка очень красивая, она очень красочная. С этой стороны просто рекламный замечательный такой чувак. В руках он держит нужный нам recoil blaster. Здесь есть информация о том, что здесь используется технология Bluetooth. Нужно 12 батареечек типа АА много всяких английских слов и собственно состав комплекта два а, бластера и а, специальная радиостанция радиостанция предназначена для игры Ого! 8 на 8 а 16 человек может подключиться к одной игре с использованием одной Радиостанции. На обороте же мы видим стилизованную картинку о преимуществах данной игры. Основное преимущество этой истории в том, что она работает со специальными приложениями на Android и на iOS, которые можно скачать с маркета. Мы уже это сделали, но еще не запускали это приложение. Ну и также здесь написан радиус, на котором работает это оборудование. Еще раз написано, что до 16 человек в одной игре. Крайне рекомендуют использовать наушники для полного погружения. Есть отдача у этого оборудования. Еще раз написан состав комплекта, но я уже хочу его раскрыть, несмотря на то, что упаковка мне однозначно очень-очень-очень нравится. Так, еще не успев достать само оборудование, здесь есть вот такие вот, э, не знаю, что это такое, какие-то мишеньки. Я предполагаю, что это что-то для дополненной реальности с использованием смартфона можно, наверное, получать какие-то бонусы. Итак... Господи, ящик Коробка внутри коробки К вашему вниманию представляется Recoil Laser Tag Ну, в общем, конечно Коробка выглядит сильно красивше Чем то, что находится внутри Но я, по-моему, уже говорил это в американских выпусках для американцев упаковка, на самом деле, не сильно важна. Для них важно содержание. И содержание у этого набора как раз-таки мне весьма и весьма симпатично. Видно, что пластик достаточно хорошего качества. Единственное, что сразу бросается в глаза, это дешевенькие проводочки. Что в наличии в нашем комплекте, о чем говорится и в инструкции, и на коробке, и везде. Радиостанция, которая работает над технологией Wi-Fi, как написано в инструкции. Два бластера. Они одинаковые, никаких отличий по цветам нет. В принципе, я не вижу на них э, никакой светоиндикации, кроме вокруг кнопочки включения. Э, я сначала подумал, что наушники в комплекте, но нет. Это специальные клипсы, которые вешаются на игрока. И здесь есть датчик поражения. То есть, благодаря вот этой штучке заменяется жилет классического лазертага. Это сенсор поражения игроков. И кронштейны для крепления мобильного телефона на корпус э, нашего бластера для игры с использованием мобильного телефона. Также специальные мишени для игры в дополненной реальности и инструкция, быстренько пробежимся по инструкции, посмотрим, может быть, тут есть что-нибудь интересное. Поскольку мы неоднократно находили в инструкциях интересные опции после того, как э, сначала пытались поиграть в домашний лазертак. Состав комплекта, нужные батарейки, есть вариант купить большой бластер, но, к сожалению, мы его не нашли, не купили. Купили только такой набор. Но можно купить большой бластер. И также где-то я видел, что у этого производителя есть граната. Так, как поставить батарейки. Это мы уже сделали. Как поставить батарейки в бластеры. Как прикрутить планочку для мобильного телефона. И как вешать датчик поражения. Все. Ну и... Важная информация по безопасности и а, траблшутинг, это как он, а, возможные поломки. Я надеюсь, что нам эта информация не потребуется, никаких суперинтересных вещей нет, есть ссылочка на приложение, при том, что странно, вот если помните, у Nerf, где было приложение, был удобный QR-кодик, наводишь, находишь приложение, здесь просто написано, что есть приложение, оно называется Recoil Mobile App, есть App Store Google Play, но самое смешное, что в Google Play это приложение называется по-другому. Как я сказал, первое впечатление, пластик очень хороший, очень увесистый бластер. Это связано, скорее всего, с тем, что в нем есть отдача, как написано в инструкции, мы еще пока не проверяли. Здесь есть спусковой крючок, кнопка включения, вот с этой стороны, кнопка перезарядки и еще одна кнопка вот здесь вот сзади. Пока непонятно для чего, здесь ничего. Аудио чат баттон. Кнопка аудио чата. Судя по инструкции, ну, посмотрим, что это значит Может быть, тут встроенная рация Здесь очень многое завязано на приложении Очень многое завязано на том, что есть в смартфоне В частности, при установке приложения было сказано, что потребуются GPS-данные То есть при игре на открытом воздухе можно отслеживать GPS свое и своих э, сокомандников Или вражеские команды, не знаю это что это? Ух ты! Обратите внимание, что на нижней части бластера есть крепление для экшен камеры На секундочку. То есть э сюда можно повесить GoPro и играть, снимать классные видосики. Надо предусмотреть на корпусах следующих для Экза крепление для экшен камеры По-моему, это будет шикарно. Но, соответственно, сюда крепится вот эта вот планочка для мобильного телефона. Сейчас я ее сюда прикреплю. Так, планочку мы прикрутили, в общем, вот, вот это не, не, не очень удобно, прям страшно, я буду очень аккуратен. Но, в общем, вот так это должно быть. Но, в принципе, я так понимаю, что телефон можно прикрепить и на держатели по типу нерфовских. Как вот появится здесь обзор на нерф лазертак. Там были такие забавные держатели для телефона на руку. Они, конечно, были из ужасной такой э, силиконовой резины. Я не знаю, что такое не очень приятное. Но концептуально это было намного удобнее, чем держать. Или там можно было поставить телефон сверху, что, в принципе, тоже было удобно. Так, ну что, включаем. Бластер, значит, у нас загорается зеленая лампочка. И все, ни звуков, ничего, сам бластер не издает. Аааа! конковцы! У кого в детстве были такие китайские домашние автоматы, вот с имитацией стрельбы это вот то же самое, там такая шестереночка, прям чувствуется. Не знаю, не соленоид бьет тебе, как будто эта отдача, а прям. Ну и, конечно, когнитивный диссонанс, что у тебя в руке вроде такой пистолет, бластер, а отдача как будто у тебя шестиствольный пулемет. Попробуем. Попробуем. Сначала давайте разберем вот этот вот. Вот здесь качество пластика уже сильно хуже. Я заметил, что здесь есть слот для микро-USB кабеля для того, чтобы включить питание не от батареек. Но мы уже вставили сюда батарейки. Здесь тоже есть такая дешевенькая антенка. Не знаю, она вообще работает. Вот так вот она включается и моргает зеленым. Я так понимаю, что нам здесь потребуется уже приложение. Первое, что мы видим при включении мобильного приложения, это необходимость включить GPS на телефоне, а также, значит, ввести Profile Name. Ну, нас будут звать GoLazer. Так, нажимаем Continue. Press Нажмите power button и ждите, пока она загорится зелененьким. Поднимите антенну. Сделано. Results, Поставьте на высоте 3-5 футов над землей. Важно! Тут прям важная информация. Не включайте авиационный режим на телефоне, потому что тут ему... To to так, хорошо, я приконнектился к геймхабу. О! Oh. Мы подключили устройство к нашему геймхабу и нам предлагается выбрать если у нас такой бластер, большой бластер или мобайл only. То есть можно только на телефоне как-то в это все играть. Но у нас вот этот вот бластер. Возьмем его. Так, он просит light. включить power button и увидеть зеленый light. Мы включили. Так, поехали дальше. Bluetooth connection. Ага, теперь мой телефон по блютузу. Так, значит, мы наконец-то приконектили наш э, бластер к нашему телефону и попали в меню. Теперь звук у нас идет э, из телефона. Но пока мы в меню, у нас не работает отдача. Итак, у нас здесь три опции есть в меню. Battle, Profile и Equipment. Так, Profile. Можно создать свой профайл. А, ну тут только имя в профайле. Да? Я могу его только изменить. Ну что ж, ладно Тогда нажмем Battle Что у нас случилось? Ага, он про апдейтит наш Game Hub Видимо, какие-то обновления Не выключайте телефон или Power Hub. А нам нужен второй телефон с приложением Итак, когда мы переходим в, под, под меню, которое называется Battle, то есть битва, мы видим четыре возможных варианта сражения. Три из них предназначены для игры на улице, outdoor, и требуют соединения с GPS. Один, indoor, вариант возможен, и в помещении. На улице сейчас не очень хорошая погода. Поэтому аутдор-варианты мы рассматривать в этом выпуске не будем. Но если вам это интересно, пишите в комментариях. И если этот выпуск наберет достаточное количество заинтересованных людей, мы обязательно снимем дополнительный выпуск, конкретно про игру аутдор, то есть на улице, в каждой из режимов. А сейчас попробуем только вариант скирмиш. Итак, переходим в меню. Здесь у нас есть настройки. Мы можем выбрать время игры. Я думаю, что для начала мы поставим 2 минутки. И можем поставить лимит Счета. Limit score limits. Ну, поставим, наверное, 5. Нет, ну ладно, 10 kills. Конфирм. Так, о, oh, у нас в лобби находится GoLaser. Так, и Ник. Ник установил приложение. Да, и сейчас мы будем пробовать. А, наверное, нам нужно подключить вот эти вот замечательные штуковины, чтобы сразу их протестировать. Вот так вот раз спутывается, и вот здесь вот она втыкается. И вот эта вот штука цепляется, ну, куда-нибудь, я не знаю, например, вот сюда. Вообще, на инструкции нарисовано, что она цепляется за карман, например. Можно за задний карман, чтобы ты мог быть убит спереди и сзади, потому что на бластере также есть датчики поражения с трех сторон спереди вот справа и слева соответственно если мы вешаем эту этот датчик на ну, задний карман то получается со спины нас тоже можно убить Итак, мы все проверили в лобби два игрока здесь также до 16 игроков никита подключила эту штуковину нажимаем confirm э -э -э тут еще настройки gps tracking у нас отключен gps power-ups Отключен, мне кажется, очень интересно поиграть на улице. Так что, если вам тоже интересно, ждем ваших комментариев под этим выпуском. Потому что Power ups, которые завязаны на GPS, я рискну предположить, что это что-то типа Pokemon Go. Когда э, где-то мы видим какой-то бонус, можем подбежать его и взять. Респаун он таймер. Включен у нас по настройкам и бесконечные перезарядки у нас также включены game hub так размещаем gamehub в середине и нам предлагает разойтись по углам нажимаем старт и у нас пошла загрузка ух ты тут прям 5, 4 3 2 1 а, Слушай, там полоска жизни внизу, видел? О, Ник меня убил с помощью бластера и я восстановлюсь через 5, 4, 3… Не восстановились? Ну да, конечно, с чего бы они тебе восстановились? Ну-ка. И я подбил Никиту. И вот мы видим, что здесь у нас есть сколько нас убили, сколько мы убили. Ну-ка, а тут что такое? А, settings. Можно выйти из игры. Прекращай. А? В тебя? Ну, в бластер, да. Да, да, да. Ну-ка, попробуй вот сейчас, постреляй мне в бластер. А, ты мертв. Да, бластер тоже принимает. А если мимо, про прикольное, прилетают пули. Да. 30 так, 30 секунд осталось. А -а -а -а. <чёп> Нет, я убит. Но я хотел перезарядиться хотя бы один раз. Сейчас время кончится. 15 секунд. <служие> Ух ты, перезарядка прям. Я проиграл эту битву. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Единственное, что я так и не понял. О, тут прям табло результатов на наш похоже. Обалдеть. Вообще, они как будто бы, блин, у нас все подрезали. Oh. В общем, я пока не разобрался вот с этими штуками. Надо, наверное, где-то почитать. Но тут написано Air Tax for indoor play. Итак, что нам удалось узнать? Во-первых, приложение, ну, в целом, чтобы запустить игру, нужно обладать такими достаточно... Существенными познаниями, не знаю, во-первых, в английском языке, во-вторых, в мобильных приложениях, компьютерных технологиях. Теперь понятно, почему возрастная маркировка и на коробке, и в инструкции стоит 12+. Дети до 12, хотя, конечно, современные дети куда более сообразительные, чем мы, э -э, вряд ли разберутся с тем, чтобы запустить самую простую игру. Мы попробовали поиграть в режим indoor, он простой, бегаешь, стреляешь. Прикольно, что на... Экране телефона есть жизни Прикольно, что есть звук Прикольно, что есть аудио-чат с эффектами рации Но, конечно, видимо, основной прикол этой игрушки заключается в том Чтобы играть на улице с GPS-соединением Поскольку мы попробовали его запустить в помещении, Потому что у Никиты на устройстве оно сработало, у меня нет Появляются бонусы, они привязаны к GPS-координатам, то есть это примерно то, о чем я говорил, когда сравнивал эту игрушку с Pokemon Go. Так что, если вам интересно посмотреть на основные фишки этого оборудования, то пишите комментарии к этому видео, я не знаю, смотрите его как можно чаще, по количеству реакций мы поймем насколько вам это интересно первое впечатление все равно положительное это интересная игрушка это качественное оборудование это что-то среднее между классическим домашним лазертагом и уже более профессиональной игрой поскольку ну здесь есть разные опции дополнительные вооружения сложное мобильное приложение но видимо продажи у этой игрушки не очень хороши поскольку с 2017 года дата производства этого оборудования мобильное приложение не обновлялось следовательно Видимо, не так уж активно в нее играют, несмотря на все ее плюсы, а в народ эта штука не уходит, и обычный лазертаг аренный или вне аренный все еще более популярен, чем даже самый крутой домашний лазертаг, о чем я не перестаю говорить на нашем канале. Пишите свое мнение об этом оборудовании, хотели бы вы попробовать в него поиграть, хотели бы вы себе домой такое оборудование. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать колокольчик, играйте в лазертаг играйте в домашний лазертак, в обычный лазертак, в неренный лазертак, в любой лазертак. Go! Lazy -talk.